Всем здарова, с вами Гитр94, и сегодня у нас реакция на видео с индука. Вся правда о чипсах читос. Снова решил по ностальгии нам ударить. Бартаки, бартаки, бартаки. Что за шансон? Мне вдруг стало очень любопытно, что за хрень творится с чипсами читос на территории России. Как так вышло, что у нас запустили в продажу кукурузные снеки со вкусом э, кукурузы, представляющие из себя по сути крошки со дна нормальной пачки. Такой же продукт можно найти и бесплатно, если порыться в помойке на предмет недоеденных чипсов. Со вкусами тоже творится непонятно, что нормально исчезают, зато прошлым летом, например, выпускали чита со вкусом крабовых палочек. Кукуруза со вкусом крабовых палочек, это ж по сути крабовый салат, только сухой, как утро 1 января. Разнообразие, конечно, интересно, но я просто не понимаю, к чему эти эксперименты существование бренда оригинальный сырный читос до сих пор так и не удосужились выпустить. Нет, нет, я про оригинальный сырный читос. Или вы не в курсе? Что ж, тогда вполне вероятно, эта информация изменит вашу жизнь навсегда. Все это время вы жили во лжи. Вы достойны лучшего. Поэтому 12 июня требуйте ответ. См... См... Это кукурузное порождение не настоящий читос. Ну, точнее чисто. Как жаль, и, конечно, я привык читас, уже к этому читас, сыру. Сыр на упаковке есть официальный логотип Гипарчестера и все такое, но это не настоящий читос. Еще с 90-х жители СНГ и некоторых европейских стран вынуждены довольствоваться лишь побочной, воздушной, пухлой версией снека читаса, который жутко прилипает к зубам и пачкает руки. Настоящий читос — это кранчи читас божественные хрустящие снеки из обретенные в далеком сорок восьмом году в США, экстремально сырные. И если вы не пробовали Crunchy Cheetos, то, блин, надо бы. Кроме того, что Crunchy Cheetos сами по себе очень вкусные, в каждой чипсинге, если постараться, можно еще и разглядеть причудливые образы. Некоторые даже выставляют их на продажу через eBay по каким-то сумасшедшим ценам. Хотя я сомневаюсь, no, что это okay. идеальный спрос. Чипсинка в форме мемной гориллы за 100 тысяч бачей? Либо это смешной прикол, либо пора вкладываться не в биткоины, а в чипсы Cheetos. Читос в форме скучных пухлых палочек впервые был введен в продажу лишь в 71-м, и почему-то именно в таком формате он прижился в РФ. При запуске продукта на территории необъятной в 90-х изначально существовало три вкуса — сыр, бекон и арахис, и покупатели заманивали клевыми вкладышами с кадрами из рекламного ролика про мультяшного гепарда Честера. Но без этих сюрпризов внутри упаковки чипсончики было брать как-то за подло. К тому же отечественный кукурузник был дешевле и доступнее, да и во рту не так слепался. Верните кукурузник. ...в российский ЧИТОС сформировал новую линейку вкусов. В конечном счете прочно закрепились снеки с сыром, кетчупом, пиццей и ЧИТОС в решеточку с сыром и беконом. Спонсор моего гастрита. ЧИТОС в решетку, наверное, потому что ставка была сделана на контингент доминировавший в России после 90-х. Другие аппетитная улетная еда. Это были достойные продукты с насыщенным вкусом. Особенно так называемые чертовы чекерсы, которые, похожи на родине в США, вообще не продавались, а были только в Европе и Канаде. Собственно, ради этих самых чекерсов я даже готов закрыть глаза на отсутствие кранчи Читеса в РФ, но проблема в том, что у нас их, как и множество других прекрасных вещей, сняли с производства. Сейчас даже с пиццей читас пропал, хотя он все равно под конец был уже совсем какой-то не такой. Оставшиеся вкусы сыра, кетчупа и сметаны с луком пахнут так же, как и раньше, но восторга вызывают поменьше. И это у меня не ностальгия в кишке засвербила. Раньше читас был действительно вкуснее, и в этом можно убедиться сравнивать в составы на старой и новой пачке. Тогда туда, например, лепили предупреждение о возможном содержании арахиса. А теперь читаем... Продукт может содержать незначительное количество сои, порошков рыбы, морепродуктов, ракообразных... Дота! Черт вообще происходит. <свят> в Читос для повышения продаж по сей день периодически кладут всяческое барахло типа наклейка. И, наверное, это единственное, что реально заставляет покупателей продолжать потреблять скатившийся снэк. Разумеется, и меня в подростковом возрасте Читос подцепил именно благодаря финтифлюшкам, которые можно было найти внутри пачек. Но тогда и сами чипсы были посъедобнее. Ну или это мои вкусовые рецепторы еще не убиты были. С начала нулевых к таким акциям привлекались популярные бренды, и первым из них стали покемоны. В то время с прилавков моментально сметали все, что имеет отношение к карманным монстрам, так что татуировки с покемонами я уверен. Да, да, да, было, было, считаться. было. И шутки шутками, но актуальность наколок с покемонами в прошлом году только возросла. Потом были пластиковые куклы. И с это было и симпсны, Бионик, и биониклы, и, Бионик, и... шарыеку. Очень да, много да. с чем и поверьте мне, это была настоящая лихорадка: Кепсы, таза или сотки – это такие круглые вкладыши, из-за которых дети готовы были перегрызть друг другу глотку. В них прикольно было играть на переменах в школе, на улице, во дворе, да и и в принципе где угодно. Развлечение быстро превратилось в настоящую азартную игру, потому что на кон ставили, собственно, эти фишки. Самым крутым считался... Они кто, у меня фишки у до сих гэл, пор есть. Хотя, как правило, этот статус крутости долго не продерживался, ведь проиграть все было намного легче, чем выиграть. А когда у тебя не оставалось заветных кругляшек, то кроме как снова идти покупать читас искать в нем кэпсики, уже ничего не оставалось. Некоторые брали фишки взаймы, а потом отбивались от коллекторов, или были вынуждены выносить вещи из дома, точнее выносить мусор из дома, чтобы получить карманные от родителей сверхмеры. Это безумие было вот, не у остановить. Эти... Тем, у кого вообще есть такие Кэпсов тоже, редко до сих пор лежат. 12, умирая от язвы желудка или передозировки кукурузы, но зато умирали в лучах в фишечной слабые. Кепсы, конечно, были популярны еще и до того, как их стали подсовывать в чипсы, но в начале 2000-х читас определенно вдохнул в это развлечение новую жизнь. Я помню, как по всей школе на переменах раздавались шлепки пластиковых фишек алинолиум и плитку, и как эти фишки со временем учителя стали отбирать у детей, ссылаясь на старку. Да, игры. да, да у что тоже отбирали. там. служило причиной спада их популярности в РФ, потому что в латиноамериканских странах, к примеру, кепсы все еще вершат судьбы юных игроков. Это не только пластиковые, они еще и картонные бывают. Покемоны, папа, папа, а еще конкурс с призами. Российский читас по неведомым причинам не пускает в продажу идеальную кранчи-версию, но зато не бресткуют экспериментировать как с рекламными ходами, так и с ассортиментом продукции. Кому вот, например, всрались сухарики читас, если рынок сушеного хлеба у нас уже и так переполнен. Впрочем, когда в чипсах начали попадаться наколки, нам, наверное, только оставалось сушить сухари. Предважали читаться, как уж слишком связан с криминалом в России. Решетки, азартные игры, теперь еще и сухари. Когда 2D стало уже слишком не Гепард Честер сменил дизайн и стал жутковатым 3D-фурием. Выглядело это так, будто чувак, которому за 30 пытается быть на одной волне с подростками, носит тинейджерский шмот и котирует Диму Билана по сюжету одной из реклам где Билан оказывается вообще обязан своей карьерой именно Честеру от в стиле Читос я бы даже сказал не от мачитас, а об в штанитос в стиле Читос бренд становился все более отталкивающим материал лояльных потребителей возвращенных на теплых ламповых кейпсах показательным был момент когда русский Читос дважды безуспешно попытался ввести в продажу сладкие вкусы надеясь оторвать себе лакомый кусок на рынке конфет из сахарных кукурузных палочек Язвый гастрит этому хищнику было недостаточно так что он решил стать боссом еще и в области детского сахарного диабета. Как вам читать с шоколадной начинкой? А что скажете насчет танцующего Честера, покрытого жидким шоколадом? Ммм, секс! <сискотый> Устрой им сладкий бум. ха ха Новый Хрустящий трубчатый с мягкой шоколадной начинкой откроет твой неожиданный талант. Устрой им сладкий бум. Лучше устройте большой шоколадный бум. Когда узнал, что Читас с пиццы сняли с продажи. Со второй попытки тоже ничего не вышло. Сладкий Читас получился скорее блевотным, чем сладким, а его реклама выглядела максимально убого. В ней Честер как дряхлый и больной дед, которого жалко отдать в дом престарелых, поэтому за ним проглядывают родственники, чтобы свои последние деньки он провел с любящей семьей. Крипового 3D Честера заменили на нормального буквально пару лет назад. И это, конечно, чудесно, но, к сожалению, сами Чипсы лучше не стали. Как сильно нужно отчаяться, чтобы начать выпускать кукурузные чипсы со вкусом кукурузы. Читос, может вы пойдете еще дальше, а? Что уж мелочится, читас со вкусом гепарда, читас со вкусом пластика, никаких чипсов внутри, только фишки. Ну еще какой-то там они картонные были, только. что ним. Дорогое российское подразделение Frito lay или Pepsi Food. Короче, кто там сейчас заправляет читасом? Пожалуйста. Хватит майса фигней. Просто сделайте уже нормальный кранчик читас, окей? Потому что если этого не сделаете вы, это сделает читас. Чипас! Стоп, чипас! Господи, это еще что за хуйня? Оно реально существует? Like это up. что, амурский тигр? Я ни разу не видел чипос на прилавках. И судя по тому, что я нагуглил, продается он исключительно в южной части России. Ладно, всего два вопроса. Почему их до сих пор не засудили? Ведь это жир учитывая плагиатищи. Oh. И зачем они вообще ведут страницу в соцсети? Смотрите, тут прям полноценные СММ, ориентированный на подростков. Мы будем слушать модную музыку, обсуждать новые сериалы и игры. И прикалываться над свежими мемами. Только про 9 мая я что-то не понял прикол. Еще и в цвет георгиевской ленточки себя раскрасил. Ну что за пошлость, ей бог. Вообще, даже у читаса на странице ВКонтакте не такой профессиональный СММ, как здесь. Я, конечно, ЧИПАС не пробовал, но если они нарисуют себе чуть менее стрёмного маскота и запустят продажи в центральных городах России, то, кажется, у них есть все шансы уничтожить оригинальный ЧИТАС. Ну или как минимум уничтожить детскую психику, потому что этот Человек-Тигр со своим пронзительным взглядом, кажется, будет частым посетителем Ночных Кошмаров. Физика. Короче, читос, ЧИПАС, если кто-то из вас хочет посотрудничать. То пишите на почту Это может быть любопытная история Ну а если с русским кранчи-читасом в итоге ничего не выйдет То проблема все равно довольно легко решается Те пацаны, что ввозят в Россию импортный доктор Пепер Оригинальные печеньки Орео и все такое Обратите внимание на кранчи-читас, плиз Все остальные спасибо за просмотр С вас, как всегда, лайк, репост, подписка Низкий вам поклон Мне видео понравилось То есть, как всегда, все эти вот фишки у меня тоже есть, вот по биониклам, по покемонам тоже, по симпсонам даже есть, вот, как я не -то... вот, И да, еще какие-то, которые я даже не брал в этих читасах. Просто где-то на улице находил, где-то валез, наверное, на скамейке. Ладно, если вам понравилось, подписывайтесь на канал Сындука и на меня, если хочется больше реакций. Давайте до следующего видео.